Одноклубники всех приветствуем На отправке у нас мотобуксировщик Железная собака с Шириной гусеницы 500 мм И длиной базы 1,25 м На буксе установлен двигатель Зонгшен Ручной запуск Катушка на свет здесь представлена 9 А, 108 Вт По желанию нашего клиента был установлен Реверс редуктор Плюс тяговая звезда на 32 зуба Данный буксировщик имеет Две телеги а дистанционный переключатель вывели на руль, чтобы не вставать с ней, можно было включать нужную скорость. Также установлены ручки с подогревом, двухрежимные. Были заказаны сани-балакуши и продольное сидение. Ну и дополнительная различная мелочевка. А данный мотобуксировщик у нас уезжает в Ленинградскую область, город Санкт-Петербург. А мы будем ждать фото и видео отчет от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока.